Ребята, у меня для вас есть две очень плохие новости, точнее, даже три. Во-первых, э -э на самом деле сейчас со мной тут должен был быть Аскелий, но мы записали две серии, и ни одна из этих серий мне не понравилась, поэтому ни одна из этих серий не выйдет. Во-вторых, у меня полетела карта, и в итоге мне придется все перепроходить. В-третьих, я заболел. Я думаю, по-моему, голосу это слышно, я достаточно-таки звонкий человек, что-то я сейчас прям хриплым стал. Короче, как мы с вами помним, 1 декабря там нам нужно было найти дэшера, ну это оленя. 2 декабря у нас э, украсить сноубол, э, снежный шар. 3 декабря нам нужно было с вами э, достроить концы леденцов, ну чтобы они были круглыми. Вот, это мы сделали с, с Аскелием, но там началась какая-то анархия, и поэтому э, я не буду это выкладывать. Вот, я, скорее всего, первые вот эти вот первое, второе, третье декабря сделаю вне серии. Покрашу носки, тоже повешу. Сегодня у нас 4 декабря. Вот, я, в принципе, знаю уже то, что там будет, потому что 4 серию мы тоже записывали. 4 декабря, хоу-хоу, о нет, скоро Рождество. Короче, тут то же самое, что и было 1 декабря, просто вместо Дэшера нам нужно привезти Дэнсера. Это тоже такой олень, поэтому мы сейчас с вами возьмем а, алмазные ботиночки, точнее носки, а, печеньки и поводок. И мы с вами отправляемся как раз таки в ту хижину с э, оленями так мы с вами значит собственно уже дошли до вот этой вот замечательной хижины с оленями нам нужно будет с вами э, спасти денсера точнее привести его здесь у нас много чего интересного здесь у нас паркур по стеклу не самый мой любимый паркур так скажем по стеклу, по стеклянным панелям, которые тонкие, блин. Так. Оба-на! Хоба-на! Ить! Ить! Эх, да, блин! Так. Я надеюсь, вы не против того, что я тут буду иногда... Оставить э -э спаунпоинта, потому что постоянно с одного места, типа, прям с самого начала я не собираюсь все это проходить. Я вам что тут? Паркурщик? Нет, конечно, господи. И, короче, теперь нам нужно будет с вами вот на этот люк. Вот, мы пытались э, со скелем допрыгнуть вот до того, но у нас что с э, распрыжкой не получалось, что там пихать друг друга пытались, ну это ужасно получилось. Так, что там с медведем? С ним все нормально. Так, ага. Не получилось, не фартануло, да? <гас> наши вещи! Наши вещи! Это как? Это что такое? Нам нужно. Э -э rule Hip Inventory True. Все. Сейчас снова прописываем кил себе. И э -э пытаемся допрыгнуть до этого долбанного люка. До которого мне не получается почему-то допрыгнуть. А у Аскелия, блин, получилось. Так, давайте. Фич. А, может, не надо прыгать. Просто нужно разбежаться. И все. О! Во, получилось. Сейчас, оба-на. Пишем спаунпоинт. Главное, это потом не забыть его убрать. Ага, и сейчас нам нужно будет с вами как-то, как-то, как-то. Я сейчас думаю, типа, как мы можем, что, куда мы сможем с вами пойти. А, может быть, здесь есть что-то по типу, какой-то невидимый блок, я там не знаю. Ну просто, ну как, можно вот на этот блок запрыгнуть? Или на этот блок? Типа, это же, ну, это вообще, блин, невозможно. Ага, значит, а, попробуем. О! О! А чё, Асхелий меня обманул что ли, получается? Возможно же запрыгнуть. Я сейчас запрыгнул спокойно. А, это же типа снег. Так. А, а, а как я это сделал? Ой. опа, на. Так, ладно, пропишем спаунпоинт. Потому что сейчас тут будет вообще трешак. Тут нужно будет а, запрыгнуть на паутину и через эту паутину, короче, по этот, на, на эту, на этот полублок каменный. ХЫЙТЬ! Не получилось. Да? Эй, давай, давай, давай, давай, блин. Так. ну кать, сейчас я покажу вам мастер-класс. Хыть! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. О! Оба, она получилась. Прописываем, спам, будет на всякий пожарный. Теперь сейчас прыгаем вот на этот полублок. На люк и на золотой блок. Вуаля! Все просто прекрасно. Ой! Вот я сейчас прошел это все с, с. Попытки, наверное, десятые. А вот мы там сидели и мучились 20 минут с одним паркуром. Ну, про просто представляете? Нет, ну представляете, ну этот пипец. Ага, и теперь этот не хочет вылазить, да? Зараза. Да иди. Мне тебя надо отвезти к Санте. Еще А, -а, -а, -а блин, надо было еще для Дэшера взять. Ладно, тогда для Дэшера я либо вне серии, либо на своем стриме, который будет совсем скоро. Я оповещу вас, если что, у себя в сообществе. Ой. Ага, то есть оно так работает, да? Опа, там Дэнсера не передавил случайно. О, он веселый вообще, ему нравится. Так, ты идешь там? Такой песни пою сижу с охрипшим голосом. Вообще классно. Новый год, девочки. Вот это я сходил в магазин, называется. Накинул куртку, а на улице минус 16. Не, ну, представляете себе? Представляете себе? Минус 16. Саша в куртке вышел. Так. В общем-то, вот твой дэнсер. Я пойду красить носки. Ву. А-ля, теперь что у нас есть? На четвертый день, раз, два, три, вот наш трофей. Вот, и, кстати, давайте сейчас мы еще с вами как раз достроим концы леденцов. Потому что этот квест у нас тоже есть, он не какой-то супер-мега масштабный, крупный. Просто вот все вот эти вот леденцы нам нужно будет с вами просто достроить с помощью собственно, блоков, которые нам даны в этом сундуке. Ну что, поехали леденцы строить. Этот последний. Или... Да, последний. просто представляете, последний леденец мы с вами достроили. Все, вуаля. Мы можем, кстати, попробовать вот такое же построить. Это, в принципе, легко сделать. Я так смотрю. Давайте попробуем. Почему бы и нет? Я очень сильно хочу попробовать такой леденец. Блин, почему все звучит так пошло? Простите меня, конечно, но... Просто я хочу... Попробовать построить этот леденец. Оп. Как бы оно идет внутрь вот так. О! Какая красота! Ё-моё! Офигеть, не встать просто вообще реально. Просто красота, просто красота. Все классно. О, давайте мы еще с вами достроим пару леденцов, потому что... Тут э, на двух человек рассчитано. Собственно, мы можем сами еще один леденец построить. Где-нибудь... Эм, ну, давайте примерно вот, вот здесь где-то начнем, да? Раз. Недалеко от железной дороги. Будем кататься и любоваться. Два... 3. Давайте попробуем сделать самый большой леденец. Чтобы его было видно просто издалека. Это будет очень круто, очень классно. Очень крутой леденец, короче, получится у нас с вами прям so big. Так Таких ни у кого не будет. <с> Ё-моё, поставил себе ачивку построить самый большой леденец. Я даже не знаю, как он правильно должен будет выглядеть с его-то пропорциями. Вуаля! Это просто самый большой леденец в моей жизни. Просто я сейчас, прикиньте, он сейчас будет убого выглядеть. Мда. Это пипец. Это пипец, официально заявляю. Просто что это за чекрешка? Блин. Нам это все сейчас перестраивать. Я сейчас это перестрою и вернусь к вам. Так, ну что, ребята, я докончил этот леденец. Это теперь более-менее нормально выглядит. Уже похоже на леденец. Это просто самый огромный леденец, который вы, вы когда-либо видели. Просто супер-мега-классный. По нему можно забираться. Просто соси хоть круглый год, вот серьезно, вот. Но он у меня закончится спустя неделю, потому что я люблю подобные сосалки. Так, ну что, теперь мы с вами пойдем красить носки. Точнее, давайте мы с вами даже не будем красить носки. Здесь уже есть носки в такой же расцветке, как, собственно, эти все карамельки и леденцы. Вуаля, за одну серию мы с вами сделали целых два дня. Вот, и поэтому... Ребята, вы за эту серию должны обязательно поставить лайк. Она просто заслуживает этого. Ну и поэтому, ребята. В общем, если вам понравилась эта серия, то обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Саша Ари. Всем удачи, всем пока.